Месяц назад, вернее, а точнее даже я больше месяца четыре назад э, установил связь с этой клиникой, долго планировал, собирался и приехал, и мне быстро за 8 дней все сделали. У меня к этому времени своих зубов уже было очень мало, были съемные протезы. Ну, как раз вот полгода назад я принял решение, что со временем я не молодею, зубы будут уходить, а эти протезы не, не очень уже хорошо держатся, надо что-то принципиально решать. И стал искать место, где это можно сделать. Я был в нескольких клиниках в городе Казани, но ну, там говорили, О, это, конечно, очень сложно, уже возраст, и слабые десны, тонкие и проще, да, можно попробовать начать но эта бодяга займет порядка года из них полгода будешь сидеть абсолютно без зубов ну, при моей активной жизни беготне по жизни и отдых я провожу в горах это, меня это не устраивало я связался уже, ну, вначале я подыскал это в интернете связался с клиникой, начал обсуждать, обговаривать. Мне сказали, да, в пределах 8-10 дней это можно установить. И я принял для себя решение, даже согласовывал по времени приезда, приехал, и мне быстро, профессионально, очень внимательно, мне, как этот процесс проходил, просто я... К сожалению, в медицинских учреждениях бывал по разным прич... поводам и достаточно долго, ну, много раз. И здесь очень высокий профессиональный уровень. Ну вот инструменты, которые даже в кино не всегда видишь такие, такого продвинутого уровня. Персонал очень квалифицированный, очень внимательный. И все было сделано прекрасно. За 8 дней все сделали. И вот месяц был пробной эксплуатации. Прибыл сегодня показаться, рассказать свои ощущения. Все прекрасно. Я уже прекрасно ем себя, чувствую. Никаких, ни как говорится, ограничений по здоровью не возникло. Но я надеюсь, и дальше это будет продолжаться. Спасибо всем, кто вокруг меня здесь крутился. Очень внимательно, очень профессионально и качественно. Я счастливый человек. Раньше я знал уже, какие ограничения, до какого я могу улыбаться. А сейчас без ограничений. Спасибо еще раз.